Добрый день! Я рад видеть всех подписчиков и гостей канала 18 суток. И сегодня мы будем готовить традиционный йеменский копчено-острый соус. Для приготовления данного соуса мы возьмем 2 столовых ложки сахара, 1 столовую ложку сушеных и копченых томатов, 20 зубчиков чеснока. Если у вас зубчики мелкие, берете 20 штук. Если крупные, где-то в пределах 15 штук. Один небольшой сладкий перец. 100 миллилитров яблочного уксуса, 2 средних томата, я взял черноплодные сорта, 1 килограмм перца, в моем случае это перец хабанера, красный, хабанера шоколадный, 7-под и Тринидад-Маруго-Скорпион. Второй этап, нам нужно будет весь острый перец разделить пополам, разрезать его, выносить с него семена, также и со сладкого перца, Половину острого перца мы закоптим, а половину оставим, так как она есть, чтобы ароматы хабанера смешались с ароматом копчености. Я почистил ровно полкило перца, добавил еще оранжевый хабанера, загрузил в коптильню. Коптить будем где-то в пределах 30 минут. Засыпала сюда опилочки. Опилки у меня с груши. Мне нравится копчение именно грушевыми опилочками. Вкус вообще обалденный. Сейчас закроем коптильню и через 30 минут посмотрим, как прокоптились наши перцы. С коптильни начинает появляться дымок. Вот он идет. И одеваем шлазочку, которая вставлена в вытяжку и засекаем сейчас ровно 30 минут. В этой коптильне вот гидрозатвор сюда наливается вода так что дым не проходит на этой коптильне же перекоптил не знаю, несколько тонн, наверное, рыбы и мяса очень хорошая коптильня она небольшая, такая вот как раз сюда заходит 4 курицы коптим здесь все, все абсолютно прошло 30 минут дым уже практически не идет опилки перегорели теперь оставляем Минут на 20 чтобы коптильно остыло потом откроем посмотрим наш перчик готов он уже прокоптился немножко потемнел запах Ах, просто просто супер пахнет хабанера которая смешалась вместе с дымом такой непонятный, какой-то ароматический даже, даже, не, даже не знаю, как сказать просто, просто супер пахнет вообще бесподобно так, вот у нас половина закоптилась и вот еще половина кульки сейчас мы все вот эти ингредиенты загрузим в кастрюлю дарим немножко водички и поставим на огонь и будем варить в течение 20 минут загружается все кроме уксуса загружаем в кастрюлю томаты Я их порезал на несколько частей потом измельченный чесночок перец копченый здесь и сладкий перец у нас Свето должно загружаться в кастрюльку теперь самое главное чтобы это все поместилось в кастрюлю надеюсь поместится хотя кастрюля уже мне кажется будет полная Прижмем его и загружаем в конце свежий перец. Получилась полная кастрюля. Соль и спицы пока оставляем. Перчик наш готов. Теперь высыпаем сахар. Здесь 2 столовые ложки сахара. И заливаем водичкой. Мы сейчас залью пол кастрюли воды. Когда она чуть чуть усядет, я его подожму и добавлю еще немножко водички. Теперь добавляем немножко воды. Воду буду будет добавлять в зависимости, сколько у вас будет перца вас пойдет пол литра либо меньше тут же как бы на глаз и от я набрал. сейчас добавлю еще немножко Теперь добавляю еще немного и вот где-то четверть кастрюли сейчас ставим на медленный огонь и ждем пока она размякнет, немножко усядет доливаем воды столько чтобы она покрыла сам перец и варим в течение 20 минут У нас соус варится 10 минут, за 10 минут до окончания высыпаем специи и варим еще 10 минут. Прошло 20 минут, все, выключаем наш соус. Я еще забыл сказать, на такое количество соуса еще надо добавить чайную ложку соли. Добавляется на месте с сахаром. Замотался и забыл. Теперь даем остыть соусу. когда он остынет загрузим его в блендер и измельчим соус наш остыл теперь мы можем загрузить его в блендер а до горячего может на чашка так что будем загружать загружать и измельчать Если вы можете весь блендер, неудобно в одной руке держать, в другой наливать. Сейчас, наверное, вот так. так, сейчас я загружу. И потом все покажу. Так, включай и измельчай. Наш соус почти готов. Получилась вот такая вот консистенция. Очень-очень густой. Просто просто бесподобный запах и вкус у него. Просто нереально. Если будете готовить такой соус, я даю вам стопроцентную гарантию, что это будет ваш самый любимый соус. И кроме него вы не будете ничего готовить. Бесподобный вкус, бесподобный запах. Теперь, если вы будете хранить этот соус в течение месяца вам останется только долить 100 миллилитров уксуса и поставить в холодильник этот соус будет храниться в пределах полутора месяцев если вы хотите его оставить на более длинное время хранения нам надо будет сейчас поставить этот соус на огонь и довести до кипения как только он закипит мы за 5 минут до окончания варьем уксус. Еще 5 минут он покипит на уксусом. Я когда варил, сказал, что за 10 минут до окончания варки мы всыпаем специи. Я имел в виду, это сушеные, копченые томаты. Наш соус закипел. Надо постоянно помешивать. Значит, соус очень-очень густой. Так, как только закипел мы вливаем уксус Уксус вливаем 100 миллилитров вот с такой пропорцией соус будет стоять где-то в пределах 5 месяцев вы можете соус добавлять в любом количестве можно добавить и 200 миллилитров соответственно соус будет стоять намного дольше теперь вот мы влили уксус и еще в течение пяти минут Соус должен покипеть. Как только пройдет 5 минут, мы горячий соус разольем по стерильным банкам или бутылкам и закупорим. Этот соус можно пропустить через сито, если вы не любите крупные частицы, чтобы были в соусе, либо оставить так, как он есть. Я предпочитаю, чтобы он был такой, какой он есть. Так, теперь варим еще 5 минут и будем разливать по бутылкам. Подводим итоги. Итак, с одного килограмма сверх острых сортов перца у меня получилось 7 бутылочек по 200 миллилитров. Это 1 литр 400 миллилитров. Это очень очень густой, очень насыщенный Смотрите, какой. я не представляю как люди делают с 300 грамм перца литра соуса если уходит на такое количество 1 килограмм это если не экономить делать все как как должно быть этот соус невероятно острый у него просто бесподобный вкус запах ну, просто вкуснейший соус я советую делать такой вам если вам понравился этот соус но у вас нет возможности его сделать вы можете его приобрести у нас. Каталог наших соусов вы можете посмотреть под этим видео. В верхней строке комментариев там есть ссылки на семена. И в одной из ссылок семян острого перца на самой последней странице есть полностью все соусы, которые мы продаем. Можете посмотреть и а заказать у нас. Соусы мы высылаем в любую точку мира.